привет я продолжаю ролики про работу с проволокой Итак, если допустим у вас есть какой-то кусочек цепи и вы хотите чтобы это стало прослетом можно сделать самый простой замок из проволоки сейчас покажу как единственный нюанс что чтобы замок крепко держался проволока должна быть чуть чуть толще чем основная проволока вот и также из миллиметровой проволоки будет плохой замок. У меня вот эти кусочек полутора миллиметровой проволоки. Ну и самая простая версия этого замка. Просто согнуть такую вот восьмерочку. Согнуть. Значит, после кусачек у проволоки остаются острые такие вот срезы. и Их хорошо бы чем-то спилить. Например, надфилем обычные там простым надфилем можно убрать эти колючки и затупить конец один конец я затупляю таким образом чтобы он э, обнажал стечение проволоки и подворачиваю и подворачиваюсь сфокусируюсь простенькое колечко. Вот, смотрите, так как тут кольцо маленькое, а тут большое, некрасиво. Можно поджать, чтобы кольцо стало такого диаметра, чтобы ровно туда, -туда вот вошла проволочка. Ну, проволочкой чуть-чуть, чтобы было немножко свободы у, у звена цепи. Так, вот первое колечко получилось. Такое немножко овальное. И следующее кольцо сгибается чуть-чуть подлиннее. Вот так вот. И выгибается наружу. Получится, что вот этим вот свободным концом я буду зацепляться за то, что хочу подцепить сюда так теперь опять тут следует кусачек вот но остренький получается сейчас сфокусируется, не хочет фокусируется вот видно что получился острый срез такой колючий неприятно его надо затупить затупить и закруглить немножко. Также надфилем можно пройтись по браслету, и если где-то какая-то колючка, ее можно немножко спилить чтобы браслет был более тактильно приятный вот. дальше я развожу вот это звено и завожу сюда кусочек браслета ну это такое не самое уникальное видео но тем не менее а, и в чем тут суть у этого браслета что за счет того что вот эта штука длинная вот эта штука длинная она немножко пружинит к, вот к этой части браслета ой, замка и вот этот вот промежуток надо вот силы немножко протащить здесь колечко чтобы она зашла то есть сама она вот в свободном виде не выходит отсюда то есть поджимается чуть плотнее, и вот он простенький замок для браслета, ну или для колье, кстати, тоже браслеты и колье. Так, в общем, как-то так можно закончить видео. неровно положил. Да да, коротенько.